Ждут нас небесные аликовы Да первой видать, хреновы И песни пуль для нас не новые И мы со смертью не новые Ты закури, а я прикрою Смотри за первою звездою Гуманитарные конвои Ведут усталые волховы Гуманитарные конвои Ведут усталые волхвы И ирод цел, и жив, покуда Кишев свой делает Иуда И мы с тобой не верим в чуда И на войне, как на войне Разорван в клочья мира А там, нещадно кроя небо Матом апостол в должности брата, Мессию тащит на спине Апостол в должности медбрата Мессию тащит на спине Не от барских щедрот, кого жизнь не убила Называли народ, больше некого было. А беда, как вода, дождик капал на рыло. Не бежал никуда, ему некуда было. Сон, невидящий снов, молодецкая сила, Не искал подлецов, ему незачем было. Узел времени пал, королевство прогнило, Он стихов не читал, ему некогда было. Но когда в черный год Небо лопнуло, жило. Он держал небосвод. Больше некому было. Зарыт своим, забыт страной, Закрыто имя, лишь позывно. Судьбы случился Бараний рок Кто мог, скрутился А он не смог Не прыгать спирса, Не жечь причал Кто изловчился А он не стал Те, что пожиже Шептали лох Уже в Париже А он не смог Крысиным пором в ль беда Кричали хором А он сюда Мать похоронки не ждет сынок Иди сторонкой, а он не смог Ни за медали, ни за пятак. Вы их не дали, ему и так В полнеба пламя, в полвека смог Кто выжил с нами, а он не смог На место пусто, уставом терт В казарму пустит Сверхсрочник Петр дадут билешка, И скажет Бог, Привет, братишка, я бы так не смог. Поближе к огоньку держись, Когда безверием поверит От тех, кто ни во что не верит, Когда в них не поверит. Жизнь. Быть у воды, водой учись на этой каменной планете. Храни любовь, она в ответе за нашу маленькую жизнь. И на надежду не сердись. Пусть ненадежнейшая штука, с ней смерти нет. Лишь есть разлука длиной оставшуюся жизнь. Вдоль вечности плывет Услышь, она поет О том, как любит он ее Как любит он ее Звучит над миром, не устав Вселенский литмотив Кто жив любовью, то и прав Услышьте те, кто жив, как на седьмых, на небесах, Душа его поет о том, как любит он ее, как любит он ее. А смерть вошла, как и не жил, подлевая плечо, Его другой солдат убил, солдату ни почем. Его любовь велел устав Врага списать в архив Кто виноват был и кто прав Ус, решайте те, кто жив И только эхом в облаках По вечности плывет О том, как любит он ее Как любит он ее О том, как любит он ее так любит он ее. Прицелом в небе Марс краснел. Шел год 2015. Закату здесь не удержаться. Сегодня ночью арт-обстрел. Крылом почти касаясь стел.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 Смерти нет и в помине, и любовь не покинет. И деревья в цвету в этом вечере вечно,